Калонный блок, также окошечки открываются, вверх открываются, здесь стоит ручка с обратной стороны, чтобы когда вы выходите вешать белье или еще что-то, можно было за нее потянуть. И защелка не даст двери открыться от сквозняка. Или если курит, чтобы в дом не тянуло табачным дымом. Соединение здесь также изнутри идет ламинированное, с улицы белое. Балконный блок мы поставили без поставочного профиля, потому что там в дальнейшем не будет подоконника порога, а будет класться плитка. Плитка как раз подойдет под дверь. Балконный блок у нас два стекла. Потому что видно там фонарик отражение. Да. Потому что здесь у нас тоже стоит века, только этот профиль немножко поуже. Это 6-сантиметровый профиль по толщине, смысла на балконе ставить широкий, я не вижу. И также два стекла стоит. Два стекла у нас на балконе. Дальше по створкам. Створки регулируются все влево-вправо. Нижняя часть влево, вправо, верхняя часть. Выше-ниже створку тоже можно поднять особыми регулировками. И плотность режима регулируется эксцентриками. Элементарно это поворачивается. Но пока вот на новый вам это не надо. Это в дальнейшем. Резинки везде идут съемные. Через 10 лет их можно будет заменить, когда они пройдут в невольности. Балконом все на. Так, она. и все, что еще. Балконный блок показали, балкон показали.